Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» с шириной гусеницы 500. Гусеница у нас идет здесь. Сплошная, неразрезная подвеска катковая, мягкая, независимая. Также подвеску можно поменять как на подпружиненные склизы, так и на цельно-резиновые колеса. По установлен зонкшен мощностью 15 сил, с катушкой на освещение 9 ампер. Также по желанию были установлены ручки с подогревом двухрежимные, оглушение двигателя кнопка света. А Данный букс уезжает у нас в город Вельск, Архангельскую область, к нашему одноклубнику. А мы будем ждать фото и видео с его поездок. Всем спасибо за просмотр. Пока!